Как же формулировать свои желания для их исполнения? Здравствуйте, мои прекрасные! Я рада вас видеть на своем канале. И сегодня наша тема это желания. У каждого человека есть определенные желания, но не каждый человек может их правильно сформулировать для их достижения, чтобы они исполнялись в вашей жизни. А как правило, желания, поверьте, исполняются. А насколько они исполняются, зависит от вашей прокачанной энергетики. И сейчас я вам расскажу как же формулировать свои желания как энергетику прокачивать вы найдете у меня на канале youtube канале мир мысли и чувств а вот как их формулировать я сейчас расскажу для начала возьмите тетрадочку и пропишите но я хочу вам сразу сказать бывают такие желания когда вы озвучиваете оставьте меня в покое близким да, когда вас все раздражает что же это желание может означать человек может просто развернуться и не поняв вас и вы сделаете тем самым хуже поэтому прежде чем что-то говорить подумайте Наши слова имеют большие силы, так же, как и мысли. И правильно необходимо формулировать их, как без частички «не». Например, такое желание. «Я хочу, чтобы у меня не болела спина», к примеру, да? Нет, это желание неверное. Желание надо правильно формировать так. «Я хочу быть здоровой». «У меня спина здоровая». У меня ушли боли. Следующее желание. Например, вы хотите приобрести квартиру или машину. Вам, вам обязательно надо прописать, какую квартиру, как вы ее видите, за сколько вы ее покупаете, в каком городе, кто в ней проживает. Вам необходимо это все прожить, прописать, визуализировать. Это прямо прожить надо. Точно так и машину вам необходимо. Какого цвета она будет, какой марки, как внутри в салоне прямо надо сесть и прочувствовать, как будто она у вас есть. А потом просто-напросто забыть. Потому что если мы будем цепляться за свои желания, они будут от вас убегать. Надо прописать, прожить, провизуализировать и забыть. Да-да, забыть. Еще как... Многие женщины и мужчины тоже желают встретить или желают, чтобы вторая половинка изменилась, но они не имеют понимания, как, какого именно они хотят человека рядом с собой видеть. Что же для этого надо? Необходимо также прописать все качества вашего будущего мужчиной или настоящего насколько вы хотите чтобы он изменился но менять не надо просто напишите качество эти качества сами по себе придут в этого человека главное опять же прожить увидеть понять прожить почувствовать это все на себе и забыть да забыть дальше еще раз повторюсь, если вы будете желание постоянно прокручивать в голове, оно от вас убежит, оно у вас не исполнится. Главное прожить и забыть. И также, если у вас есть какое-то материальное желание, надо ставить цели, надо ставить планы, мечта это мечтой. Но лежа на диване ваши мечта не исполнится. Надо обучаться, надо развивать свою энергетику. Надо входить, если вы женщина внутреннее состояние, если вы мужчина, добиваться целей, идти к своим целям, стремиться к ним. Но также нужна поддержка. Поддержка важна. Если у вас некому поддержать, поддержите себя внутри. Внутри каждого человека есть ребенок, который ожидает поддержки. Я об этом я уже говорила в одном из предыдущих видео. Поэтому войдите внутрь себя я повторюсь, посадите себя на ручки и проговорите. Все те слова поддержки, которые вы ждете. Если вы хотите восхищения, просто проговорите это все себе. Сами вдохновляйте сами себя. Если у вас есть рядом мужчина или женщина, начните вдохновлять свою вторую половинку. Детей, родителей. И вы начнете сами себя тем самым мотивировать. Скажите, вам видео было полезно? Если да, нажимайте лайк. Ведь вам не трудно правильно, но мне будет приятно. Ну а с вами на связи была Елена Лиенко. Подпишитесь на канал Мир Мысли и Чувств. И, и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного моего видео. Ну а мы увидимся в одном из следующих видео. Всего доброго, до свидания.